Авторинг будет весело. Играть с другом. Игра свиньи. Добро пожаловать на авторинг место, где машины могут помериться с силами. Здесь есть все для того, чтобы создать машину своей мечты. Детали для сборки, приборы, которые показывают параметры твоей машины. А если захочешь что-нибудь поменять, пожалуйста, просто выбери новые детали. Так, я пойду проверю, все ли у нас в порядке. Подбери для своей машины шасси и капот, а потом добавь какое-нибудь боевое устройство. У каждого из них есть свои особенности, так что экспериментируй! Оцени боевые параметры своей машины с помощью этих приборов. Масса показывает размеры и вес машины, Броня, насколько твоя машина защищена, скорость, как быстро она ездит, баланс, вероятность того, что твоя машина перевернется. Когда у тебя все будет готово, щелкни по зеленой галочке и окажешься прямо на ринге. Перехопот вот здесь. Все дополнительные устройства здесь. Все дополнительные устройства здесь. Когда... Итак, машины готовы к бою? Давай, задаем жару. Итак, начнем игру. Ребята, слушайте сюда. Побеждает тот, кто выдержит бой до конца. Вы можете вытолкнуть другую машину за ринг. Мой любимый прием. Или перевернуть ее. А если у вас есть все для мощной атаки, действуйте, пока соперник не выйдет из строя. Выбор за вами. На авторинге возможно все. Клавишами-стрелками направляй свою машину вперед, назад, вправо или влево. Нажми Enter, чтобы пустить вход в код боевое устройство. Покажи, кто здесь главный. Я положила на ринге гаечные ключи. Подгони к ним машину, если понадобится ремонт. Так, все готовы! Тогда заводи мотор. 3, 2, 1! Начали! А ведь почти победили. Пойдем еще попробуем. Так, все готовы. Тогда заводи мотор. Три, два, один. Начали. <свист> Эй, да я в школе таким ребятам спуску не давала. Давай-ка попробуем еще. Так, все готовы. Тогда заводи мотор. Три, два, один. Начали. У него... <связь> а ведь почти победили! Пойдем, еще попробуем! Так, все готовы? Тогда заводи мотор! Три, два, один, начали! <связь> а эту штуку а <связь> мы... Почти победили! Ну что, матч-реванш? Так, все готовы? Тогда заводи мотор! Три, два, один, начали! <связь> Смотри-ка, поставь... А ведь почти... Выбери капот вот здесь Все дополнительные... Каждый... Итак, машины готовы к бою Давай, задаем жару Итак, начнем игру Так, все готовы? Тогда заводи мотор Три, два, один, начали! Эх, промашка вышла смотри-ка поосторожней с ним. Молодец! Для тебя в моей мастерской нашлась бы работа. Так, все готовы! Тогда заводи мотор! Три, два, один, начали! Эх, Капитан у нас! Капитан Эх, у нас! Ромашка. Ромашка. Молодец! Для тебя в моей мастерской нашлась бы работа! Так, все готовы! Тогда заводи мотор! Три, два, один, начали! Так, машины готовы к бою. Давай задаем жару. Итак, начнем игру. Так, все готовы, тогда заводи мотор. Три, два, один, начали! Смотри-ка и Почти победили! Ну что, матч реванш Так, все готовы! Тогда заводи мотор! Три, два, один, начали! Смотри-ка, поосторожней с ним! Что там? Смотри-ка, пас... почти победили! Ну что, матч-реванш? Так, все готовы? Тогда заводи мотор! Три, два, один, начали! Так, все готовы? Тогда заводи мотор! Три, два, один, начали! Когда соберешься... Итак, машины готовы к бою! Давай, задаем жару! Итак, начнем игру! Так, все готовы? Тогда заводи мотор! Три, два, один, начали! А, мы с этим вдво... <свист> Ух ты, Диос Мио, голова! <свист> Ух ты! Здорово! Так держать! Так, все готовы? Тогда заводи мотор! Три, два, один, начали! С этим. Эх, карамбак, смотри-ка, с ним. Да что там у него под капотом? Ух, а, что, испугались? Не Здорово, так держать. Так, все готовы. Тогда заводим... Так, машины готовы к бою. Давай, задаем жару. Итак, начнем игру. Так, все готовы? Тогда заводи мотор. Три, два, один, начали. Не пойму, это я надвинул юз. Ух ты, А ведь почти победили. Пойдем еще попробуем. Так, все готовы? Тогда заводи мотор. Три, два, один, начали. Смотри-ка, поосторожнее, смотри-ка, по... почти победили. Ну что, матч-диванш? Так, все готовы? Тогда заводи мотор. Три, два, один, начали! Наж... спасибо за компанию. До встречи. Только что из Атлантиды? Эй, у тебя же кристаллическая пыль на носу. Атлантида — место невероятное. Так что мы сделали там пару снимков на память. Здесь подводные эпизоды нашего путешествия. А на этих фотографиях наш поход в подземельях. Тут снимки всяких, ну, интересных людей, с которыми мы повстречались. Нажми на картинку, затем на значок с принтером, чтобы ее распечатать. В общем, попробуешь. Нажав кнопку «Сохранить», ты сохраняешь картинку. Потом можно будет послать ее другу. Думаю, ты с удовольствием вспомнишь все наши приключения. Приятного просмотра!